Здравствуйте, сегодня мы дошли до Rose, Наконец-то до этого они не попадали в наши обзоры и мы сегодня расскажу вам о том, что такое лыжи. Ну так назовем это универсальные лыжи от Black Cross. пройдемся по всей линейке, потому что все для нас в ней новое, мы ни разу о ней не говорим. Мы пойдем при этом а, как бы сверху вниз, от крутых к мелочне. Значит, первая модель, это Деймон, а, Это лыжа, маленькая копия флагмана фрирайдной линейки Нокры. Посмотрите обзор по фрирайдной линейке, мы сейчас будем на нее много ссылаться, потому что вот эта серия, она копия тех серий, перекликается очень много. Это лыжа с обратным кембером, то есть можно сказать полный Рокером, с очень большим рокером спереди, с небольшим рокером сзади, ну то есть отсутствием э, задним рокера, но с обратным кембером. Лыжа для всех состояний снега, начиная там от пухляка и какого-то мягкого разбитого дерьма, заканчивая, в принципе, жестким склоном. Нормально пойдет везде. Хорошо и закарвет легко, в общем-то, и можно пофанить, можно и попрыгать, и поскакать, и все будет очень действие. Невис, в общем-то, у нее нету никаких аналогов. Лыжа с небольшим задним рокером, с очень плавным длинным рокером спереди. Достаточно жесткая, пруга, хорошо катится в жестком снегу. И, в общем, хорошо пойдет и в мягком. Талии будет достаточно. Если прибавить ходов, можно даже и фрирайдить, никаких проблем не будет. В общем, великолепная лыжа, по сути, на каждый день можно качать. Для нормального катания, чтобы их нет, для новичков. Камакс это младший брат Атреса. поуже, концепция та же, рокеры те же, но поуже, немножко помягче, а, стилистика катания та же, лыжа для тех, кто катается где-то месяц в году, не хочется ограничивать, но и не вылезает далеко за пределы курорта, для всех состояний снегов. Кэптис, младший брат Кэмокса. Лыжа еще более простая, еще более мягкая, еще более узкая. В общем, для тех, кому хочется просто фана на подготовленной трассе, на жестком дорогу-снегу, для сохранения кондиции ног, для катания долгого, сохранением сил, в общем, да, между кафе. Отличный вариант. И самое жесткое, самое Скоростная, самая усиленная всем, чем можно, лыжа. Последняя в этой серии Орб. В ней два слоя титанала. Максимально классические формы. Практически прямой задник. Очень uh, сдвинутый рокер. И короткий. С очень длинной рабочей uh, длиной канта, лыжа для стабильности, для хорошей хватки, в общем, для тех, у кого в катании больше э, твердого, живет в замор. Мерзлого, твердого склона, трассы, хорошая лыжа в стиле гиганта, именно как бы для разгона. Лыжа работает на скорости, ее надо разгонять, но зато она даст динамику, она даст пружинность, она даст веселость. Вот такая, в общем-то... Несложная, но с очень фрирайдным уклоном а, линейка Full Mountain Лыж от Black Rose. Будем теперь искать их на тестах. Делать это всегда очень сложно. Очень редкие лыжи для тестов. Но постараемся. Если вы найдете, тоже пишите. Очень будет рада послушать ваше мнение. Все. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Ставьте вот так. Пока.